Итак, давайте продолжим. Вы видели в ролике истории двух детей, да, ну, вкратце такие, которые больные шизофрении. шизофренией. Обе девочки или одна из них пыталась совершить суицид, обе пытались убить там, своего брата, сестру да, и так далее. Девочка первая говорила, что ты не моя мама, там ты монстр и так далее. Да. Лица этих детей вы тоже видели. Ну, вы понимаете, насколько тяжело в данной ситуации родителям да, воспитывать и растить таких детей. Про детскую шизофрению мы скажем сегодня несколько слов. Итак, давайте продолжим. Итак, как диагностируют шизофрению? Вообще с психическими, с психиатрическими диагнозами, болезнями ситуация тяжелая. В большинстве случаев неизвестна не этиология этих заболеваний, не то, что является причиной этих заболеваний. Но тем не менее ученые, психиатры уже в течение нескольких лет составили специальные критерии, по которым можно в большинстве случаев Поставить диагноз, эти критерии, они перечислены в различных книгах, например, в диагностическом-статистическом справочнике. Сейчас уже вышла его пятая версия, но она стоит больше 100 долларов. Конечно, не купил. Но вот есть четвертая, она в открытом доступе. И вот критерии шизофрении из этого справочника, которыми пользуются психиатры в Америке, в Европе, достаточно хорошие, настолько, что большинство врачей, пользуясь критериями из этих книг, должны ну, не всегда, но, как правило, Часто приходите к одному и тому же диагнозу. Итак, согласно справочнику, когда ставится диагноз шизофрения? Ну, во-первых, признаки заболевания продолжаются более 6 месяцев. Да? Это не то, что все, там, завтра человек проснулся, галлюцинация, это все, у меня шизофрения, пошел в больницу. Нет, как правило, должно пройти определенное время. Наблюдается постоянное ухудшение в профессиональной и в социальной деятельности. Опять же, в течение этого периода или больше. У человека, как правило, снижается способности заботиться о себе, о окружающих, и уровень его функционирования он падает после начала заболевания. То есть, возможно, у уровень функционирования был низкий до этого, тогда это не подходит. Итак, вот критерии. Требуется, чтобы диагностировать шизофрению, чтобы выполнялось как минимум два симптома, и они присутствовали значимую часть времени в течение месяца. Итак, это бред, галлюцинации, дезорганизованная речь, Организованное поведение или кататония и также негатив, негативная симптоматика. Если, как минимум, два из этих наблюдается в значимую часть времени, то врач может подозревать, что у пациента шизофрения, и может назначить дополнительные диагностические процедуры. Понятно, что это только как бы, начальная точка, стадии. нельзя только по наличию каких-то ну, симптомов сказать все шизофреник, на эти таблетки, до свидания». Проводятся другие также процедуры. О некоторых из них мы сегодня поговорим. Так, вернулся назад. Итак, основные типы шизофрении. Очень кратко, да, чтобы не перегружать вас, назовем три основных типа шизофрении, на самом деле их несколько больше. Итак, первый тип шизофрении – это параноидная форма, параноидальная форма шизофрении, характеризуется тем, что у человека присутствует бред и галлюцинации, паранойя. Вторая – это шизофрения дезорганизованного типа, нарушение в мышлении, нарушение в речи. И третья – кататоническая форма шизофрении. По поводу детской шизофрении. На сегодняшний день врачи полагают, что отдельного заболевания детской шизофрении нет. Просто дети болеют обычной шизофренией, которая болеют взрослые, но в более тяжелой форме. То есть это та же самая шизофрения, как и у взрослых, но она еще более глубоко. Дети страдают, как правило, в среднем еще более тяжело. Итак, параноидная форма шизофрении, как мы уже сказали, характеризуется бредом и галлюцинациями. Наиболее распространен бред преследования или грандиозности, все могущества. Эта шизофрения, она является в общем-то самой благоприятной из всех других видов ее. То есть в этом случае успех лечения может быть, лечение может быть наиболее успешным. Следующий тип это шизофрения дезорганизованного типа. Нарушена речь, поведение, эмоции. Человек может засмеяться, звонил телефон, человек засмеялся, смотрел телевизор без причины засмеялся и так далее. Бред, если это существует, то достаточно незначительно. Вот у этой формы шитофрении прогноз намного хуже. И третий тип – это кататоническая шитофрения. Мы с вами уже видели фотографии. Вот еще несколько фотографий. Моторные нарушения. У человека может быть или кататонический ступор, это то, что видно на фотографии, да? Или кататоническое возбуждение? К сожалению, фотографии кататонического возбуждения показать нельзя, да? Только видео можно. Ну. Вот. Да, ну на фотографии будет непонятно, да? Вот может быть это у этого человека кататоническое возбуждение, но просто вырезали кадры, мы не знаем, может он там бесился. Ну придется поверить. Итак. Как мы уже сказали, опять же повторю, что при кататоническом возбуждении пациенты могут нанести вред себе или окружающим. Да, они двигаются, они дергаются, они агрессивны. Вообще-то, может ударить врача, медсестру или своих родных людей, которые находятся рядом. Те три типа шизофрении, которые мы озвучили, они основные, наиболее часто встречаем. Есть еще тип шизофрении, который мы говорить не будем. Первый – это недифференцированный тип шизофрении, когда не знают, куда отнести. Второй резидуальный тип, есть тип первой, шизофрении, второй, есть еще три типа расстройства личности, связанных с паранойей шизофрении. Опять же, про них мы говорить не будем. Кому интересно, я скажу, про какой книжки можно в популярной форме про это, в научно-популярной форме про это прочитать. Итак, давайте продолжим. Второй миф. Тоже такой не прям миф-миф, как первый, но тем не менее, да? многие полагают, что в западных культурах, там в всяких племенах, у индейцев, к шизофреникам относятся как к каким-то шаманам, там, целителям, там, не знаю, колдунам и так далее. Ученые этот миф развенчали, все ссылки определить не буду, но вот в качестве примера Джейн Мурфи исследовал вот племена в Нигерии, и он показал, что это не так, что члены племен достаточно хорошо различают шизофреников и шаманов, и у них в языке даже есть два слова. Одно слово обозначает «человек там, сошел с ума, и сумасшедший», да? ну как сказать, не в себе и сумасшедший, да, а второй не в себе, но, но, но не сумасшедший. Так вот, вот эти люди как бы шаманами обычно не являются, а вот эти уже являются шаманами, то есть это все-таки миф. У них Да, да, такой... вошел в какой-то там раш, там, да, стал, да. Угу. Творческая личность. Да, творческая личность, да. Шизотерик. Итак, ну хорошо, мы с вами поговорили, что асофрения – это опасное заболевание поговорили о симптомах шизофрении да, и вкратце о типах шизофрении. Осталось ответить на основ... важные вопросы. Почему происходит шизофрения, да, с чем она связана и как ее лечат. Да? Ну, такие основные, чтобы закрыть эту тему. Итак, шизофрения, опять же, ответная до конца еще не получена, но предполагают, что для того, чтобы произвела шизофрения, психоз, ну, психоз не имеет шизофрения, должны как бы обычно участвовать несколько факторов. Это генетическая предрасположенность, Влияние стресса, влияние того, что происходит потом, когда человек взрослеет. И вместе, в совокупности, они могут привести к тому, что шизофрения возникнет или нет. Более подробно в продолжении. Да. Да, что конкретно принимать? Что конкретно принимать? Мы поговорим о лекарствах, которые вызывают симптомы, чуть позже похожие на симптомы шизофрении. Эти лекарства, в частности, дают... Наркотики, в том числе, дают, например, лабораторным животным, животным, у которых хотят провоцировать симптомы шизофрении. Это, ну, опять же, поговорим про это сегодня, хорошо, и лекарства тоже. Впереди. Итак, почему происходит шизофрения? 50 лет назад, плюс-минус, был очень распространен миф, что в том, что у ребенка шизофрения виноваты ну, мама или его родители. Обычно в то, в то время обвиняли мать. Даже был такой термин, он до сих пор существует, шизофреногенная мать. Мать может быть виновата в том, что у ребенка шизофрения. Как это? Почему? Так она его воспитывала. Ее воспитание, ее манера воспитания привела к шизофрению ребенка. Шизофрениогенные мать характеризовали наличием следующих факторов – она была доминирующая, сверхопекающая, контролирующая, отвергающая и так далее. Вот Были даже статьи на эту тему, где утверждалось, что даже какие-то эксперименты приводили, что мать, иногда родители оба виноваты в том, что у ребенка шизофрения. Итак, на сегодня доказано, и не раз, то есть это миф, уже ни у кого не вызывает сомнений, это неправда. Родители не могут как бы, напрямую сделать так, чтобы у ребенка развивалась шизофрения. Но, но, неадекватное поведение членов семьи, если у ребенка уже есть шизофрения, да, и, допустим, сейчас он там, под, под действием лекарств находится, или сейчас у него ремиссия, то неадекватное поведение родителей может спровоцировать, Повторный всплеск шизофрении, обострение симптомов. То есть, в таком случае, да, родители могут спровоцировать, но именно вызвать у ребенка шизофрению своим воспитанием, это достаточно спорный вопрос. Да, была обнаружена связь, что поведение родителей меняется, когда у них ребенок шизофреник. Ну, понятно, да, но тут опять же вопрос причинно-следственной связи. Не родители своим поведением приводит к тому, что ребенок шизофреник, а скорее всего то, что ребенок шизофреник влияет на эмоциональное состояние родителей. Оно становится более неустойчивым, более тяжело, но это понятно, да, как бы, представьте, себя на их месте достаточно. Вы видели, даже видео сегодня, родители выступали, да, девочка говорит, ты не мама там, ты монстр, ну, представьте такое услышать от ребенка, особенно если девочка еще там с ножом бежит и так далее. Большой, да, да, и девочка выросла уже. И ну. девочка большая. Да. Итак, давайте поговорим о истоках, продолжим говорить о шизофрении. Причина шизофрении, вот прям однозначно ответ еще не получен, но тем не менее ученые не установили некоторые закономерности, которые могут помочь в итоге раскрыть загадку шизофрении. Ну, значит, одна из закономерностей, которая была установлена, что желудочки мозгов у шизофреников увеличены. Значит, смотрите, вот это, вот это мозг обычного человека, это шизофреника, вот это латеральные желудочки. Желудочки – это полости в мозгу. Я тут принес пример, но он китайский, здесь не очень хорошо видно. Вот как бы, вот эти желудочки. Да, да. да я, в общем, вот желудочки мозга – это полости, в которых находится спинномозговая жидкость. И как показали, как показали исследования, в целом, в среднем, у шизофреников желудочки чуть больше, чем у обычных детей. Но это в среднем. Это значит, что у одного здорового человека желудочки могут быть больше, чем у другого шизофреника, но в целом в среднем, как бы, среднее значение, оно больше. Значит ли это, что можно сделать, пойти сейчас МРТ, чтобы понять, есть ли шизофрения или, нет, шизофрения или нет у человека? Ну, конечно, не значит, да, это как бы всего лишь одно из каких-то косвенных свидетельств, которые об этом не говорят, но, тем не менее, достаточно интересный факт. Еще одно замечание. Смотрите. если Тут расширилось да, что-то, то, то где-то должно было уменьшиться. да. То есть если расширилось пустое пространство, то чего-то стало меньше. А чего стало меньше? Мозга. Ну, мозга, который вокруг. Да? То есть, опять же, возможно, что это связано с симптомами шизофрении. Уменьшение близлежащих частей мозга часто связывает с нарушением мышления, которое происходит при шизофрении. Поговорим. Будет сегодня. Будет. Разный. Зависит от части мозга. Еще будет впереди, да. Еще такое интересное замечание, наблюдение. Ученые проверили. Ага, мозга стало меньше, да, да уменьшился. А что, что произошло? В чем вы? Стало меньше клеток? Или там уменьшилось количество, там, допустим, аксонов, дендритов или что-то еще? Так вот, исследования показали, что количество клеток меньше не стало. То есть клеток осталось столько же. Уменьшение произошло за счет того, сейчас я вам скажу. Знаете, смотрите, вот это вот дендриты. Да, вы знаете, есть нервная клетка, у нее есть дендриты и аксоны. По дендриту она получает информацию, а по аксону передает ее дальше. Дендриты – это уши, аксоны – это рот. Так вот, исследования показали, смотрите, это дендриты, это уши шизофреника. Видите, у них намного меньше пимпочек. Так вот эти вот пимпочки, спины, да, вот с помощью них дендриты общаются с аксонами. Соответственно, вот у дендритов, некоторых шизофреников, этих Спинов намного меньше. Возможно, это также объясняет то, почему происходит шизофрения. Опять же, загадка, ответ на эту загадку до конца не получен. Но, тем не менее, уже очень много всяких данных накоплено и известно на сегодня. Итак, что еще происходит, какие еще аномалии головного мозга наблюдаются у больных шизофренией? Это вот к ответу на ваш вопрос, мы сейчас начнем на него отвечать. Например, у многих шизофреников, опять же, имейте в виду, что все, что мы сегодня говорим, да, результаты исследования это в среднем наиболее вероятно. Да, нету никаких, тут нет практически ни одной абсолютной истины, кроме мифов, которые бы развенчали, например, а шизофренической матери. Итак, у большинства шизофреников уменьшены по сравнению с обычным гиппокамп. Итак, вот он гиппокамп. На другом слайде мы сейчас его тоже посмотрим. Утверждают, да, переводится на русский это как морская лошадка. Я ни на рисунках, никогда даже в живую мы нам показывали мозг, сколько не смотрел, не, не увидел там никакую морскую лошадку. Но тем не менее, вот так он называется. Не знаю, почему, кто придумал, может, шизофреник. Итак, гиппокамп, у него много функций в нашем организме. Помимо прочего, одна из его главных функций, одна из его, да, но не, это консолидация памяти. У шизофреников, как мы сказали, у многих гиппокамп уменьшен. И, возможно, это объясняет часть их проблем с памятью. Возможно, да, но не обязательно. Есть очень хорошая книга «Тайны памяти». Это научно-популярная книжка, написала ее Сергеев. Она рассказывает о мозге в простых таких словах, в, в историях, там много историй жизни. Советских времен Советских времен, но написано так, смешно, то есть можно почитать. Она, тут есть ошибки, но тем не менее она достаточно интересная. Вот. И еще такое небольшое замечание по поводу гиппокампа. Видите, всего лишь маленькая структура мозга. На самом деле она очень важная, без нее человека не будет памяти практически. Но вот это про эту... Вот, про эту маленькую структуру памяти, про эту морскую лошадку, есть, вот у нас, например, был целый курс в университете, который назывался гипокампус. Гиппокамп, И этот учебник включал 500 страниц исследований только вот про эту маленькую штучку в мозгу. А сколько таких зон отделов в мозге? Ну, про, просто, в общем, мозг очень совершен. Итак, давайте продолжим. Какие еще аномалии головного мозга наблюдаются при шизофрении? Сниженная активность в амигдале, то неудачно нарисована. Сниженная активность фронтальной коры. Вот она, фронтальная, фронтальная кора. Это спереди, да, вот, можно показать. Так, сейчас. Да, вот тут, вот она, фронтальная кора. Да, часть мозга, которая, помимо прочего, основные ее функции связаны с нашей моралью, с нашим мышлением, с планированием, долгосрочным планированием наших действий и так далее. Так вот, у шизофреников, у многих из них часто наблюдается гипофронтальность, то есть истончение Врождение клеток коры, фронт, фронтального участ, участка коры. И с этим связывают, например, то, что им тяжело решать абстрактные задачи. Потому что мы сказали, что вот эта доля, помимо прочего, одна из ее функций – это решение абстрактных задач. У шизофреников она более истощена. Важный вопрос, который мучает ученых. Смотрите, да, то есть что мы сейчас видели? Мы видели, что часто у шизофреников есть те или иные повреждения в мозгу. Соответственно, сразу встает вопрос, а что что вызвало? Из-за того, что у них повреждения в мозгу, у них появилась шизофрения? Или из-за того, что они были, заболели шизофренией, у них постепенно произошли эти разрушения? Да, это сложный вопрос. Что раньше было, яйцо или курица? Достаточно сложно дать на него ответ, потому, потому что обычно же, как исследуют шизофреников? Это мог быть. Раньше это были просто посмертные скрытия. Сейчас уже можно с помощью техники нейровизуализации проникать в мозг с помощью различных техник. Но, тем не менее, ответ на этот вопрос до конца еще не получен. Хотя уже есть некоторые наметки. Но, опять же, он не получен, поэтому нельзя делать каких-то выводов. У человека уменьшенный гипокам значит, он заболеет шизофренией или наоборот. Преждевременно. Теперь давайте немножко поговорим про биохимию мозга, про другой, другую сторону, другой взгляд на возможные причины шизофрении. Ну, небольшой экскурс в то, как работает мозг. Да? Как вы знаете, у нас мозг состоит, по большому счету, из нервных клеток. Да? Есть основные клетки, это нейроны, и вспомогательные клетки, которых там много, астроциты, нейроглии и так далее, они нас не интересуют. Нейроны – это основные, вот они нарисованы, вот один нейрон сообщает информацию второму нейрону. Огромная-огромная нейронная сеть, миллиарды нейронов между собой общаются и передают информацию. Как происходит передача информации? Опять же, все очень грубо, поверхностно, но, но, но тем не менее верно. Электрический импульс по аксону приходит к тендритам второго соседних нейрона. И тут, смотрите, что интересно, существует щель, существует пространство. То есть нейрон один со вторым прям вплотную не, не состыкован. Тут находится межсинаптическая щель. И вот как происходит общение от одного нейрона к дендриту второго? Оно происходит, как вы, возможно, знаете, с помощью нейротранспитеров, нейромедиаторов, специальных химических молекул, которые переходят отсюда, они тут в специальных пузырьках, визикулах проходят, вываливаются и попадают сюда, или назад возвращаются. Но это совсем-совсем по большому счету, но идея понятна? Вот. Есть разные нейротрансмиттеры, разные нейротрансмиттеры, нейромодуляторы оказывают разные влияние на разные аспекты нашего поведения, но, тем не менее, некоторые из них больше, более связаны с шизофренией, а некоторые считаются не связаны или их влияние меньше. Итак, давайте посмотрим. Одна из первых гипотез по, о причинах шизофрении была дофаминовая гипотеза. В результате опосредованных наблюдений за Влиянием на влияние на человека некоторых лекарств, ученые пришли к выводу, что возможно избыток допамина в лимбической системе приводит к положительным симптомам шизофрении. Возможно, что здесь да, у человека начинается вырабатываться много излишки допамина, и это приводит к тому, что мы наблюдаем позитивные симптомы – бред и галлюцинации. Опять же, обратите внимание, здесь написано гипотеза. Да? Это не что-то, что, что общепринято или верно на процентов. Итак, ну небольшая история, как люди пришли к этой гипотезе. Да? Но ну, они в основном помогли два факта. Первый факт это амфетамины, к которым относится кокаин. Врачи заметили, что люди, которые принимают амфетамин или кокаин, у них наблюдается психоз. Психоз, похожий на позитивные симптомы шизофрении, бред и галлюцинации. Хорошо, отлично, симптомы похожи. А что делают амфетамины, что делают в том числе кокаин? Они как раз блокируют обратный захват допамина. А что значит блокируют обратный захват допамина? Сейчас я это покажу. Смотрите, допамин сюда выделяется из клетки. Да? И потом часть его возвращается назад, чтобы он не терялся. Так вот, амфетамины, они блокируют возврат допамина назад. Что происходит? Весь допамин, который сюда вывалился, попадет в итоге сюда, то есть допамина станет больше, потому что назад ему вход нет, двери закрыты. И, так, и поэтому как раз вот эти наблюдения за применяющими эти лекарства позволили прийти ученым в, в допаминовой гипотезе. Помимо этого, большинство лекарств, которые сегодня использовали, которые начали использовать 50 лет назад, лекарства от шизофрении, они блокируют рецепторы допамина. Что, это, что значит рецепторы допамина? Давайте вернемся. Рецепторы допамина, которые находятся уже тут. Смотрите, допамин попадает из этого нейрона в этот через двери, для этого предназначены, через рецепторы допамина. Так вот, лекарство, То есть, смотрите, в чем проблема по согласно этой гипотезе? Проблема в том, что здесь много допамина. Он тут болтается, плавает. Если закрыть двери, несмотря на то, что его много, он сюда не попадет. Соответственно, это один, одно из способов, это способ работы первых лекарств нейролептиков от шизофрении. Они препятствуют, они блокируют рецепторы допамина. На самом деле, все, что мы сегодня говорим, оно верно, но оно достаточно сильно упрощено. Рецепторов допамина, по-моему, 6 или 5, и они есть D1, D2, D3, D4, D5. Лекарства блокируют только D2 и D5, а другие рецепторы находятся в другой части мозга. То есть история, на самом деле, она намного более сложнее, но мы знакомимся с ее основами. Это, вот, это хотя бы представляет, что происходит. И первая группа антипсихотических препаратов была изобретена случайно. Когда Искали лекарства от аллергии, антигистаминные лекарства. Оказалось, нашли очень хорошее лекарство от шизофрении в те времена, которое позволило практически вдвое опустошить клиники от больных шизофрении. Это был, конечно, настоящий прорыв. Итак, допаминовая гипотеза. Подчеркиваю, всего лишь гипотеза. Ученые считают, что не все так просто. Сегодня уже предложили ей альтернативные объяснения. На самом деле виновник не допамин, а рецепторы допамина играют куда более важную роль. Не сами молекулы, которые там плавают, а двери, которые пропускают их или нет. Возможно, и это скорее всего так и есть, что кроме допамина участвуют и другие нейротрансмиттеры. Глютамат, нороперинферин, серотонин и другие. То есть, как вы видите, все очень сложно. Мы посмотрим с вами одну из первых гипотез, которые пришли ученые очень-очень давно. На самом деле, картина очень сложная. Вот одна из... Мы не будем про это говорить. Вот одно из объяснений, например, как влияет другой нейротрансмиттер, глютамат, на возникновение шизофрении. Суть этого слайда, что, как видите, сложно. Да? Какие-то схемы, непонятно что. На самом деле, так оно есть. Это очень сложно. Можно целую лекцию проводить про этот слайд. Итак что может являться причиной вот этих вот об... не... нарушений в мозгу человека. Опять же, пока лишь существуют гипотезы, часть из которых подтверждены исследованиями, частично, вероятно и так далее. Возможно, плохое питание родителей, когда они были беременной матери, да? возможно, плохое питание ребенка, нарушение внутриутробного развития, влияние токсинов на организм матери, осложнение в природах, возможно, также вирусное заражение во внеутробный период. Есть такое наблюдение, Тут есть люди, которые родились поздней зимой или ранней весной. Я, вот, я тоже. Вот чуть-чуть у них больше риск заболеть шизофренией. Опустите, Опустите руки, да. Вот. Почему? Потому что считается, что в момент времени, когда, ну, в тот момент времени, когда родители были беременны, соответственно, надо отнять. Там был период, когда плод был наиболее уязвим с точки зрения возникновения шизофрении для вирусных инфекций. И очень часто, там, наверное, осенью это происходит. Мамы болели, поэтому риск у детей, которые родились поздней зимой или ранней весной, чуть-чуть выше. Но бояться не стоит. Итак, наследственность. Насколько наследственность влияет на шизофрению? Давайте посмотрим. Этих девочек вы видели? Знаете? Кто-нибудь видел? Их четверо Нет, четверо. Их было четверо. Не, не узнаю, какие-то несимпатичные. Несимпатичные. Это они же, да? Хорошо. Это известная семья, Четверняшки. К сожалению, все четверо оказались в итоге больной шизофренией. Родители их также были больны психически, но не шизофренией, но тяжелыми заболеваниями. Что интересно, с одной стороны, все оказались больны шизофренией, то есть это указывает на генетическую какую-то связь, да? С другой стороны, совершенно по-разному они были больны. Вот две девочки, которые более худенькие, они были более пассивные, и они болели, болели, до сих пор болеть, Я не знаю, они умерли или нет. У них форма шитофрении намного более тяжелая. То есть они практически из больницы, в общем-то, никогда и не выходили, после того, как выросли. Из этих двух девочек одна даже по чуть-чуть работала и вышла замуж, потом развелась, но в итоге все оказались в госпитале. И вот это тоже. Тут вот, уже тяжело понять, да, кто есть кто, но ну, тем есть, не менее. Просто. Вот это, да? Нет, нет, нет. Вот это? Ну, может мы быть. быть да. Ну, они вообще в одно мы время не родились. Не они они родились. Да, вот. В общем, то, есть, то есть, вот этот вот то, что мы с вами видим, поднимает очень интересный вопрос. С одной стороны генетика, да, да. Разная степень. Ну я не знаю, надо посмотреть, да. Вот, то есть с одной стороны генетика на лицо, да. А с другой стороны, ну, шизофрении-то они больны по-разному, эти две не вылазят из больницы, это работало и вышла замуж. То есть как бы, что больше влияет, да, как влияет, что является, как влияет, что влияет больше наследственность или среда, в каких пропорциях? Вопросов на самом деле больше, чем ответов, и на многие вопросы ответы учеными еще не получены. Итак. Одно из главных свидетельств тому, что шизофрения – это биологическое заболевание, то, то, что мы сказали, это то, что наследственность играет большое значение. Давайте посмотрим, где у нас график. Вот график. Тут, значит, смотрите, 1%. Это, средний, это вероятность средней шизофреника. Это шизофрения просто среди случайного человека. Мы с вами с этого начали лекцию, да? 1%. Если мы возьмем близнецов то вероятность того, что есть один близнец болен шизофренией, то второй заболеет порядка тут написано 48 порядка 50 Чем меньше степень родства, тем меньше вероятность заболеть шизофренией. Да, например, вот брат с сестрой не, не, не двойняшки ничего, у них всего лишь 9 Там бабушка 5 и так далее. Чем меньше степень родства, тем меньше риск заболеть шизофренией. Это может указывать на и это в указывает на то, что генетическая составляющая важна в развитии шизофрении. Еще такой интересный аспект, просто в качестве такого, такой пример интересного. Как вы знаете, есть близнецы, есть двойняшки, да, у близнецов ДНК одинаковые, да, они полностью должны быть идентичны, чем у двойняшек. Но оказалось, ученые пошли намного дальше, что близнецы бывают разные, бывают близнецы, у которых была разная плацента. Видите, разные мешки. Вот. И ну и Да, на английском это как-то по-другому называется, но не допустим. А есть близнецы, у которых была одна плацента, и они находились в одном мешке. Соответственно, вот эти вот близнецы, это вообще самые-самые точные копии друг друга, чем вот эти близнецы. И ученые проверили, и на самом деле, вот в таком случае вероятность заболеть шифрени на несколько процентов больше, чем в таком. Вот те цифры 48%, что мы видели, они относятся вот, ну, к среднему. А вот здесь вероятность еще больше. Соответственно, подумайте, интересный вопрос, как, имея в виду взрослых близнецов, понять, они были такие или такие, как вообще ученые это понимают, да? Как можно это понять? А, наверное, у... Да. А они отличаются разные развиваются... ну, ну, да. Разными. Разными. Разные разные будет, и когда... <свят> <свят> ну, а когда они уже взрослые. Ну, в принципе, верно. То есть ученые следуют косвенно. Напрямую узнать это нельзя, конечно. Понятно, прошли года, люди выросли, Но и понять как... Нет, когда люди выросли, мы говорим. Вот возьми, я сейчас друг взрослых близнецов. Тоже можно сделать люди, когда уже выросли. Да. Но уже не поможет. Спросить, по Спросить. Да. Да. Как да, ты помнишь, у тебя свое там был мешок или не свой, да. Но на самом деле. Толкался, пожалуйста. да, толкался. Вот. Но на самом деле можно опосредованно проверить, есть разные тесты. Например, вот здесь иногда проверяют зеркальность отпечатков пальцев или каких-то других вещей. А тут их может не быть. Детали я уже не знаю, но у ученых есть средства с большой, долей, с большой а с определенной долей вероятности проверить, в какой ситуации мы находились близнецы. Ладно, давайте продолжим. Также исследования сканирования мозга показали, что если у одного близнеца шизофреника одни части мозга вырождены или их меньше то, то, то, тут клеток находится, то то же самое наблюдается с большой вероятностью и у второго. Опять же, это подтверждение того, что генетика имеет значение. Кроме того, вот еще несколько факторов. Возраст отца имеет значение. Чем позже человек становится отцом, тем немного увеличится вероятность, что ребенка будет шизофрения. Для женщин это неверно. Почему? А вы, это... Знаешь, риск риск Почему? Что... Ну, у женщин с возрастом риск У матерей. Потому что у женщин уже клетки половые с рождения... Да, Они делятся Раз в 16 дней мужские клетки делятся Соответственно, допустим, к 35 годам Они делятся уже порядка 700-800 раз А у женщин они делятся до рождения После рождения, по-моему, один раз Ну, намного меньше Соответственно, возраст меняет, влияет меньше Ген шизофрении до сих пор не найден Хотя поиски велись И ученые полагают, что, скорее всего, нету одного гена из-за которого развивается шизофрения. Скорее всего, шизофрения – это гетерогенное заболевание. Различные гены в различных комбинациях, возможно, могут приводить к той или иной форме шизофрения. Ну, теперь, может быть, некоторые из вас уже давно здесь сидят и их мучает вопрос. Стоп, да? А почему мы говорим про мозг, про какие-то там исследования, да? А где же, где же, где Эрик Берн, где Фрейд, где Юнг, да, где Адлер? Где все вот эти люди, которым... Книжки, которых полно в интернете и которых, очень можно встретить до сих пор. Должны. должны быть, да, должны Куда они все делись, как бы. Ну, это же... Вот и... они на экране. Да, вот они на экране. Ну, очень очень вкратце я тут привел как... очень-очень коротко в двух предложениях, как Фрейд объяснял шизофрению, да. Это регрессия к стадии несформированного эго. И, соответственно, это эго хочет вернуть контроль себе, и появляются позитивные симптомы шизофрении. Ну, вот так совсем вкратце. Да? ну После того, что мы с вами видели сегодня. Как, как связана шизофрения с нейрохимией мозга, как она связана с поражением различных долей мозга. Ну, я не знаю, мне кажется, ну, достаточно понятно, что это выглядит смешно. Но даже этого, Но ну, не того, что это выглядит смешно, мало ли что, как выглядит, да? Тем не ученые проверили и это. Ученые все проверяют, что можно. А да, но... Теория Фрейда не получила, насчет шизофрении да, не получила научного подтверждения. И не только насчет шизофрении, а насчет многих других вещей. Но, тем не менее, не стоит умалять значимость его работ. Да, несмотря на то, что многие его аспекты, того, что он предлагал, подтверждения не, не получили, тем не менее, это великий ученый, и вклад его большой. Но все ошибаются. Для увеличения количества шизофреников? Да. Все ошибаются. А научное подтверждение это какого? Вот, надо прочитать деталь, не знаю, вот как бы вот, вот, могу прислать ссылку. Я на начало прочитал Wikileaks. Не, не, не Wikileaks, нет, Wikileaks. Ну, на английском пропустим, у нас будет на русском сейчас объяснение. Итак, как, сейчас несколько слов я скажу. Итак, на сегодня, как, почему развивается шизофрения? Опять же, точного ответа, ответа на этот вопрос нет, но считается, что влияет генетическая предрасположенность, уязвимость та, генетическая и стресс. Вместе это может привести к тому, что у человека будет шизофрения, а может не привести. Предрасположенность, уязвимость плюс влияние стресса. Как показали исследования, генетически 10% из нас предрасположены к шизофрении. 10%. Но болеет всего 1%. Почему? Потому что есть... Все, ну, мы подвержены разным уровням стресса. И, кроме того, возможно, также есть еще защитные факторы, которые могут влиять. Итак, порядка 10 генетически предположены к шизофрении, но болеет лишь 1%. И это, в общем-то, хорошо. Вы только что сказали, что ген не обнаружен. Да. А как вот это с этим связано? Что именно? Что 10% генетически кровоспособлен. Как оно в нос другим коррелирует? опять же могу отослать к этой работе не могу детали сказать да ну хороший вопрос ну надо читать так ученые исследовали несколько взрослых людей которые заболели шизофренией поговорили с их родителями с этими подро с этими взрослыми людьми и попытались выделить общие черты которые были у, у этих взрослых когда они были подростками можно ли было уже в то время угадать, что у них будет шизофрения. И некоторые общие черты были найдены. Пока, когда эти люди были подростками, у многих из них присутствовали некоторые пункты, которые перечислены тут. Они испытывали социальный дискомфорт, не любили находиться в обществе, там стеснялись общество, считались часто чудаками, могли использовать необычную речь, необычные слова выдумывать, у них было странное восприятие. В тестах они, например, когда заполняли тесты какие-то, часто выбирали ответ такого типа Вдруг я почувствовал, что мое тело не существует. И обладали магическим мышлением. Например, вот пример магического мышления. Да? Может, кто-то из вас им пользовался. Да? Если я там наступлю на эту трещину, то день пройдет не очень хорошо, надо наступать ровно на квадратике. Но это явно могло, что за физика. Ну, очень, очень может быть. Так, сейчас побежал. Да? да, да, да, ну, в том числе. Помимо... Помимо этих симптомов, которые мы, я привел, еще есть биологические симптомы, то есть как бы физиологические. То есть ученые исследовали, есть целые таблицы и фотографии, но она не стала вам приводить, потому что там люди не очень красивые нарисованы. Есть свойства, которые видно по лицу, там уши низко посажены, лоб такой, голова такая, которые коррелируют с вероятностью, что будет шизофрения. Есть такие данные, научно как бы проверенные, но рисунки там некрасивые, я не стал портить там сегодня впечатление, я не стал их приводить, потому как не очень приятно. Но есть. Кому интересно, можете посмотреть. Что говорите? Вдруг вдруг да, да. Вдруг кто-то похожий придет, себя узнает, да. И на самом деле просто ты, как вначале уже посмотрел, оценил аудиторию, понял, что не Физиогномика, где там человека выше Нет, там не физиогномика, там именно некоторые расстояния. Там палец большой, средний, там больше, чем другой. Но какие-то есть критерии. Опять же, они коррелируют. Ни о чем не говорят, пальцы не надо проверять, это я примерно сказал. Ты можете больше можешь... Да, да. Пожалуйста. Итак, давайте повторим. Последствия шизофрении, мы с этого начали, но тем не менее стоит повторить. Достаточно неприятны. Потеря работы, риск суицида повышенный, бродяжничество, да, люди теряют работу, теряют семью. Достаточно неприятно. Ну, и следующий вопрос как лечить шизофрению, как ее лечили раньше и как ее лечат сейчас. Раньше считалось, что помочь пациентам шизофрении невозможно. Их укутывали, там, их сажали в ямы, сажали в клетки, там, мучили, били. Сегодня, благодаря лекарствам, уже более 50 лет, помощь поставляется этим больным, но в определенной, как бы, не всегда, не, не, не в полностью, то есть не все симптомы шизофрении можно убрать. Основная заслуга – это антипсихотические препараты, первый из которых, мы с вами уже про него говорили, было открыто случайно. Искали лекарства от аллергии, нашли лекарство клоропромазин, который помогал снимать позитивные симптомы шизофрении. Сейчас, секундочку. И позитивные симптомы шизофрении – это как раз то, что первое бросалось в глаза – бред и галлюцинации. Мы сейчас продолжим, да, там вопрос. А Поговорим, поговорим. Это только первый слайд. Будут, будут. Так, один из способов лечения шизофрении в прошлом – префронтальная лоботомия. Слышали? Да, да известный… И даже, и даже делали. да. Известный врач, по-моему, невропатолог или психиатр, хирург, в любом случае, Игисмонис был один из первых, кто стал применять эту операцию. Операция делалась достаточно просто. Через глазные орбиты посол специальный ножичек, надрезалась вот эта вот префронтальная кора, отделялась от остального мозга, и постепенно она атрофировалась, переставала действовать. Да. Операция была очень популярна. Этот вот, как Игис Монис, ездил по всей стране, фотографировался, выступил, сделал себе золотой скальп, с которым он проводил операции. Во время одного из шоу такого человека у него умер, пока он его проводил. В то время считалось, что эта операция помогает. Люди верили. Почему? Ну, во-первых, авторитетный человек сказал, что она помогает. И не, не было научных исследований, никто нормально не провел клинический эксперимент, вообще никаких исследований, работает ли это префронтальная фронта, лоботомия. Что такое мировое призвание? Может, признание? Может быть, признание, может быть. Но она же правда помогает. Они уже ничего не могут делать, даже симптомы. Не ну, не это, не да, но это как гильотина от головной боли. Я слышал такое, что лоботомию использовали, чтобы избавиться от недушек людей. Ну, это я уже не знаю. Не, может быть, да. Ну, нет, ну, это карательная психиатрия, может быть Ну, в Америке В Америке это было так У родственника шизофрения Ездил автобус, который делал, не автобус, а грузовик В котором сидели люди, которые делали фронтальную. это было как мороженое продают В Америке, знаете, мороженое, мороженое Было то же самое Это стало так модно, что даже здоровые сидели Да, да, ну как бы совсем, да, не совсем нормальные люди насколько, ну. как известно, после все-таки Некоторых случаев Чуть ли не полностью ну там просто еще что-то пропадает. Ну там глаза случайно. <св> Нет, симптомы пропадали, но пропадал. Ну, сейчас мы вернемся к этому. Скажите, пожалуйста, последствия. Операции? Вот Операции? <св> <св> <св> да, да, да. Сейчас, секундочку, последний вопрос, да, давай, да, давайте. По-моему, по все-таки мне казалось, разрезали мозолистое тело, надрезали, а они все-таки отрезали часть полушария. Не, он он отделял фронтальную кору от там, что за ней лежит, мозолистое тело и другие злые. Тоже могло быть, но это не важно. Так. В итоге, спустя некоторое время ученые провели нормальные научные исследования, клинические эксперименты, показали, что лоботомия неэффективна. К сожалению, сейчас остается признать всего лишь, что этот Монец получил за лоботомию Нобельскую премию, но, тем не менее, это одна из позорных Нобельских премий. Операция просто была не нужна, она больше калечила, чем лечила. Но, тем не менее, так, вот так она. Он сейчас делает? не знаю может он уже умер но а вот он друзья, да на, на деньгах давайте продолжим да раньше 50 лет назад вот больница в америке пожалуйста тут более 50 больных плохо видно лежат и вот медсестра там читает или шьет положение было достаточно незавидным как как мы с вами уже сказали после изобретения первых антипсихотических рекорд количество больных шизофрении которые лежат в больницах уменьшилось практически в два раза ой что там бежал Сегодня, это тоже в наши дни в Тайване, используют различные способы для лечения шизофрении, наверное, достаточно экономично выгодные, экономически выгодные. Например, вот беспокойного пациента могут приковать более спокойным, и они там вдвоем, наверное, один поможет второму. Да? Тем не менее, это сегодня в наши дни. Вот больница на Филиппинах. Тоже, как вы видите, достаточно не очень приятное зрелище. Да? Люди и так психически страдают. Еще вот тут-тут. Они лежат голые на полу и, в общем, не очень приятно. Да. Но, тем не менее, в большинстве стран намного, ситуация намного лучше. Многие больные, многие заболевшие, благодаря лечению, могут жить в обществе. Приходят иногда в больницу, когда надо, принимают, получают таблетки, а потом возвращаются и поддерживают более-менее нормальный уровень жизни. Помимо лекарственной терапии, могут использовать, когда нужно, терапию средой, жетонную систему, психотерапию, социотерапию, семейную терапию и другие. Что такое житом? Ну, давайте потом, просто про все мы не можем сказать. Я вкратце запомню вопрос, я отвечу на ваш вопрос. Итак, опять же, я повторю, лекарства в основном помогают для снятия позитивных симптомов, чуть-чуть иногда на негативные влияют. На когнитивные симптомы лекарства не влияют вообще, Нету лекарств. А когнитивные повреждения, в общем-то, они достаточно самые критичные. Помимо лекарственной терапии может, могут помогать различные другие терапии, помощь семьи, специальное обучение семьи, социотерапия, психотерапия и другие. Согласно нек заявлениям некоторых авторов, маленький процент полностью излечивается после одного эпизода шизофрении. Около 50% улучшают свое состояние после лечения. И тут интересный вопрос. Такая война, можно сказать. Некоторые утверждают, наверняка встречали в интернете, шизофрения неизлечима. Другие утверждают, она излечима. Но на самом деле вопрос, как определить излечение. Что значит излечение? Да? Если у человека был один эпизод и больше никогда не было, можно ли сказать, что он находится в ремиссии, а можно ли сказать, что он вылечился? Да? Это сложный такой философский вопрос. Но тем не менее многие авторы со ссылками на исследования полагают, что все-таки маленький процент излечивается. Ну... Если человек, например, простыл в 5 лет, потом простыл второй раз в 75 лет, то простуда неизлечима. Да? Ну да, ну тут как бы такой, да, философский вопрос. Дебаты до сих пор ведутся. Но утверждать, что шизофрения вообще неизлечима, это очень сильно, опять же, с точки зрения даже на, на, это, критического мышления, да, это очень сильное утверждение. Как можно доказать, что никто никогда, болевший в той или иной степени шизофренией, даже самой легкой его, ее степенью, не излечился? Ну, нельзя это утверждать, да, это, это нельзя проверить. Утверждать можно, но как это можно проверить? Особенно учитывая то, что этология шизофрении еще так и патогенезис еще до конца неизвестны. Поэтому, скорее всего, все-таки, ну, по крайней мере, мне это утверждение больше импонирует. Итак, ну, про лекарства мы сказали, хлорпромазин. это первое антипсихотическое лекарство. Это эффективен для лечения позитивных симптомов. Побочные эффекты кто-то спрашивал. В ряде случаев не у всех людей, а у некоторых, могут возникать побочные эффекты, достаточно стойкие, которые могут даже потом не пройти, если перестать принимать лекарства. Побочные эффекты похожи на эффекты, которые бывают у больных Паркинсоном. И это неудивительно. У больных Паркинсоном вырождается черная материя, черная субстанция, которая производит допамин. Соответственно, она выродилась, допамина стало мало. И это как раз то, что делают антипсихотические Лекарства, они блокируют рецепторы допамина, как будто его мало. То есть очень, достаточно ожидаемо. Новые лекарства, атипичные, антипсихотические лекарства, влияют на положительные и отчасти, но ну, не на 100%, на отрицательные симптомы. Ну, давайте пройдем теперь тест на шизофрению. На самом деле это не так, я утрирую, конечно. Давайте смотри, сейчас я предоставлю компьютеру. Мы будем, кто угодно может отвечать, он будет нам показывать карточки, нам надо будет угадать, какой... Какой карточке карточка кто нам покажет, относится. Вот. То есть, вы покажет карточку, надо будет сказать 1, 2, 3, 4. Сейчас вы увидите, я расскажу вам про этот тест после того, как мы его пройдем. Хорошо? Сейчас увидим, сейчас увидим. Сейчас запустим тест. Увидим. Да. Да.